Всем привет, на связи мистер офицерки. и... Дел, всем здорово. И сегодня мы соединим вместе Джокера и... Ночного волка, да. Они очень похожи по стилям, но при этом... все таки разные. Да, у меня будет жокер в стилистике хитрец с способностями Бетси, Пил-Пилу, Дай-Жару и Прыгающий Шут. А у тебя? А у меня будет Зов Природы, Дух Кибы, Дух Кома и Гнев Ханы. Ну, понеслась. Ну да, понеслась. Ну чё, может на природу выйдем? В Огненный Сад? Я думаю, по Чувство Ох, чувствую, будет весело. Дай жарю. Какой ты веселый. Смотри, у меня видишь сколько зверей? Ворон Маниту. Да, да, да. Кто-то вроде вождя апачи. Так. Ой, ой, ой. О, у меня попрыгушки есть. Но. Но у меня есть вот что ух ты ё. так, так о, вот да. вот этот я зря сделал удар ух, ё. о да и <смех> <смех> жесть какой он у тебя жесткий, <смех> да. а? Да. а ты как хотел-то. Иди камни. Не... Да, ага, чтобы я подгорел. Блин, так да как же? А вот так. Фу. Ну давай, давай. Ага. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, больно же! А не слазь. Вот так вот, да? Ух ты, ее. Видал, как я могу. Ага, О. вот так, да? Оо! Блин, как у тебя быстро он кастует, а? На, еще стрелой. Хм-ха-ха. яй яй Могу так? Не, не дотянешься. Ай! А вот так дотянешься, да? Ага. Спрятался? Ай-яй-яй-яй-яй. <laughs> Ох я. А! Блин, я же. И тут а. папань досик. Какой кошмар, а? Какой кошмар. Все, конец раунда. <laughs> тут конец матча Но уже. О! Ага. Воскресился да что ж такое-то? А? ай яй мои игрушки немножко. Всё, дай мне подхилиться немного. <дум> да какой? Ай, крутой прием, хотел быть, но не был. Э -э, -э, э э ай -яй -яй. отдохни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 ну ты какой то жесткий я вот так вот сделаю то есть еще что то вот так вот. я хотел мерси, но подумал не оно того не знает <свист> <свист> не сейчас <свист> <свист> ну да да получилось жестко с этими зверьми не сейчас. <свист> да. с этими зверьми получилось весело буст к силе, буст к здоровью в и небольшая такая Но Ну, я тебе хочу сказать, Джокер же тоже хороший зонер. Так что, в принципе, на дальних дистанциях мы с тобой действительно перестреливались на равных. Да. Давай посмотрим вторые способности. Давай-давай. Так, а что у нас там по вторым-то способностям? А тут у нас коварный клоун с каруселью и с заложником. Ага, ну а я решил все-таки закопать с тобой топор войны с помощью mm. следов духа, и... Исконного, Исконного охотника, охотника и Лунной Орбиты. Ого. Кстати, следы духа у меня как раз-таки усиливаются в Исконного Охотника. Интересно. <зыват derrière> да, давай посмотрим, Gente... что это да. даст. Да я уж Специал вообще forces, ожидаю все что угодно, особенно от шокера. Mm. <свят> да, ну посмотрим. Ты точно допрыгаешься, я тебе <свят> <te> обещаю. <свят> Ч ⁇ это допрыгаешься? Ну, сейчас узнаешь. <свят> вот на мишке уеду. <свят> ага, сейчас. Вот так а. получи. Опа, колясочка Оу. проехала. Ох, елки зеленые. Опа. Ой, друг пропрыгал. Вот так вот еще. Да. Кажется, из меня что-то выпало. Серия крашингов. Да. Ну ты ж знаешь, что я люблю такую штуку. Что... <связать> да и... Господи, ты заколебал. Успокойся. <связать> <связать> <связать> <связать> не могу захватом, так луком постреляю. <связать> Окейшки. Ай. А ч он yeah. не хочет, а? Не знаю. А, ух ты, е! В смысле? Да ты что так близко стоишь, я не пойму Ай, да что? Вот красавица-то какая прошла. Ай, что с тобой? сейвови играть надо? А? Фига ты там заложников понатоптал? Опа. А сейчас что? Если ты, себе, ты против него можешь даже увернуться, да конечно мысли взял и снял Каш. Ой, -ой, Ой, фига, <laughs> я тебе почти ничего не снес да так надо это срочно исправлять что мне как-то это не нравится ого разошелся Ой -ой -ой. да, да. Ого. Ага, я тоже умею зонить. Ай, а. хо хо ого, хо хо Ты что, меня... Я, конечно, близок к природе, но не так. Поколючивал, исколючивал. Кошмар. Ужас. Да. Да в смысле? А не пошел бы ты нахрен? Ага. Да, так я к тебе и подошел. Ай, блин. Уйо! Я только хотел фэтал, ну юперный театр. Фэтал, вот он тебе фэтал. Хотел, значит будет. Держи. Фэтал Блоу не фаталити. Я вон вижу все у тебя там на вывеске написано. <свят> и трец какой, а? Пополам. Ага, ночного волка? Ну ладно, хорошо. Как раз хорошо. для твоего мишки и волка. <свят> у меня еще орел есть, а ему что, забыл <свят> про <его> него, да? <свят> он ведь, ведь несет с собой поставить. для <свят> детей. Ладно, хорошо. Пошли по третьему стилю, пока тебя не унесло. По-моему, в кого-то Джокер вселяется сейчас, вот серьезно да. Так, ну что, третий стиль Сионинский пранк вот, А у меня древняя ярость получается вот такой Свет предков и молниеносные стрела Ну, я здесь для сборочки толбанул бабах и парирование куклы. Ага, хорошо ну, и рандом у нас скажет, что это выбраны разные арены. Игрот игр... дракона в уши, да. Ох, Ох, Будет весело со светом предков и молниеносной стрелой. Хм. Оля. Орел ко мне прилетел, понял? Вот так вот. Я немножко разочаровал то, что ты мог блочить взрывающихся заложников ха как-то... Разочаровало его. Посмотрите на этого. На... Я хочу бабах, который не хочет делаться. У-у, здесь было. Бабах. Полежи. Блин. Ох ты ее. Полежи. Да. Да. Сложная я сборочка. люблю. я люблю, да. Я только купу достал. <сcaric> Хватит там. Ага, вот так, да? Ч ты? А М назнает, да? Хорошо. Да что ж такое-то? Я только. <смех> <смех> <смех> ой, ой, ой, ой, ой! Да что ж ты творил со своей куколкой-то? А? Ай, ай, ай, ай! Ох, елки, палки. Удар кулачком в воздухе. Мощная штука. Да ну, хорошо. Я могу так долго. Ай-яй-яй. Кукла, кукла, мукла. Кто-то там сидишь? Ой-ой-ой-ой-ой! Жду Ой-ой-ой-ой-ой! Ага, конечно. То что ж такое-то? Вот так вот, да. Да. Больный он. Что ж такое-то? Нет. Очень больно. Ах ты! Только Едрича бабаха находу на себя бить. Нет. Нет, имя. Оба! <laughs> да. кажется Справу Что, что О, это так сложно? Кошмар. Слушай, тебя невозможно защ... от тебя защититься. Тебя нужно именно атаковать. Слушай, у нас шарик в глазике? Восьмерчик там? Ну, может быть, да, это шарик тебе помог. Бесконечность. Она нам поможет. Ну, а четвертый столишкий у нас, конечно же, вот такой вот будет чертик. Потому что у него будет чертик из табакерки и пружина. Но у меня будет ä, повелитель птиц. Тут у меня восходящий <паспорщик> тамагавк и дух ханы. Mm -hmm. Фингаси. Рандом Есть, <паспорщик> у, -у, -у. <паспорщик> у, -у, -у. у нас потерянный улики Тинков. Да, шаж мы на тогда туда не прошли ни разу. Я вот решил поменять картиночку. Заметненько так. Вот mm -hmm. он какой. Вышел. Когда ты выучишь мое имя, скажи мне. Да зачем? Я же фокусник. Фокусник. Опа. Ах ты. Здрасте. Фига, ты там технику какую размотал. Ладно. Хорошо. О у нас на славу вылетел. Ну да. Ну не на славу, на дело. Ай. Ой-ой-ой. А. Ох ты Ага, вот так да. Ой, я ж хотел так, а. а. Ага. Ой-ой-ой. Нифига. Ага. О -о -о. Есть. Крит удар. Фу. Капец, Крит как удар. с тобой. Тяжко. Да, тяжелые персонажи. Ого. Я усиленный. Бел... Бояться надо. Нифига удары идут. Да. Йо. Ну взорвись, <кви> черт! Ах ты, и Фигово, этот чертик, если честно. Ооо! Да как? О -о -о. мимо выстрелил, а? Ах ты же палки жесть какая! Выстрелочку у нас, у фигово! Тяжко, тяжко! Фогова, фигово, фигово, фигово проходит! Так, эффект неожиданности не получился. Ух ты. Садил в тебя? Ой. На, получи. Ага. О, далеко она не хочет лететь, а? Да Так. Ага. Да что ж такое то а? О. О -о -о -о. ты там крашингами своими ой-ой-ой-ой попался ох жесть какая на держи и немного тока тебе жестко жестко что ты там хочешь о -о -о. Ой, Ой, я сорвал сделал... мне голову, серьезно? <связываем> Без голова ночного вока. Шмарта <связываем> <связываем> а. Ну Жесть что ж, просто. пока у нас есть такой вот фонтанчик, я думаю пора попрощаться. Да? <связываем> я тоже так думаю. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки, пишите комментарии и прожимайте колокольчики. Ну, а с вами Именно были. Так. Дэл и... Эфисерк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока. Всем удачи и всем пока.